Друзья, особенно те, которые уже подписались на мой канал, сейчас мы сделаем с вами один очень интересный эксперимент. Поставьте данное видео на паузу и вбейте в поисковике YouTube простой запрос. Михаил Троицкий через И. Итак, я жду. Хорошо. Теперь же в поисковике Гугла вбиваем такой же простой запрос. Царский блок. Все ясно? Пришел ли царь? Явился ли среди народа? Узнали ли вы его? Или обознались?